Ломалась моя старая шарманка, теперь я совсем одинок. Oh, чрезвычайные дела! А, а мне бургон! Живо! <свят> Мальвина! Миро! Артемон! Приготовить все для представления! Огонь, и на огне кипящий котелок. Гурмар, <свист> вы должны помочь мне отыскать потайную дверцу. Дверцу мы найдем, но чем ее отомкнуть? <свист> а это вы видели, <свист> Подстеннейший. кто это запищал? Ой, ой потише, пожалуйста. а Должно быть кошка. Почудилось. От проклятое кислое вино так и сумит в голове. Это пищит само Полено. Джузеппе. А! А! О. Ты что это сидишь на полу? А, видишь ли, я потерял маленький винтик. А ты как живешь, старина? Плохо. Вот сломалась моя шарманка. Добывал я кое-как себе на хлеб. Музыкой и пением. А теперь не знаю, что и делать. Подарю тебе чудная полена. Выреж из него куклу. Научи ее разговаривать, петь и танцевать. Да и носи ее по дворам. ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха Тебя стукнуло! А вот я возьму и тоже тебя стукнуло. Попробуй! Попробую. а попробуй ага а Я говорил тебе это! <свес> ну, давай помиримся, что ли? <свес> давай помиримся! <свес> <свес> далеко, далеко за морем <свес> Стоит золотая стена в стене той, той заветная и... дверца, за дверцей большая страна. Папа, папа, папа, -па -па Лялия, Лялия, Лялия, -ля, ля -ля. все дети там учатся в школах, и сыты и... всегда и... старики. И ты всегда старики. мне назвать мою куклу. Знал я одно семейство, их всех звали Буратино. Отец Буратино, мать Буратино. И сынишка тоже Буратино. Ох, и балавник был этот Буратино. Все они жили весело и беспечно. Назову-ка я мою куклу. Братина. Это имя принесет мне счастье. Деревянные глазки, почему вы так странно смотрите на меня? Будет у меня сынишка с хорошеньким маленьким ротиком. Мак, мак, хочу ладно, ладно, делай тебе рот души. А вырежем маленькой, хорошенькой носик. Это же ни на что не похоже. какой-то, а не нос. <связывайся> Ну и оставайся с носом, как у журавля. Послушай, ведь я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться. Что ж дальше-то будет? Не торопись, Буратида. Вот отдам тебя в школу, там все узнаешь. Ты учишься, найдешь замечательную страну, где все дети счастливы, а старики сыты и покой. Дув. Ну? Ой, не успел родиться, уже голодаю. Какое звездство! Ты куда, папа карман? Пап, куда? Принесу тебе поесть. Смотри, без меня не балуйся. кормлю вот <смех> <смех> <Нет>. <смех> не все сразу вот теперь кушай Успокойся, платье я тебе сейчас мастерю. Папа Карлах, где твоя куртка? Куртку я продал. Да ничего, обойдусь и так. Только ты живи на здоровье. Jesus. Всем по нраву, без всякой отравы. Пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста. Подайте несчастных рабой лисе Подайте слепому коту Базилию. Мальчик. Так я же заплатила их за черепашонка. Ну и убирается к своему черепашонку. Бездельник. Давай, бездельник! представление! Время! Представление! Внимай! Прошу внимания! Почтеннейший публик, у меня внезапно заболел мой лучший музыкант. Не найдется ли среди вас превосходный артист, играющий на плеть? Ты играешь на плите? Отлично! Браво! Браво! Браво! Браво! Если не врешь, получишь 50 столь-то! ты продолжается! И раз. У! Ты сейчас! ха Я сейчас ловну от жарости! <свист> а. Что с вами, почтенный Карабас-Барабас? Поставь. Мне немедленно по шести пиявок за каждый ух. Или я тут же лопну от злости. Ой-ой-ой! Пиявки! Я все продал! Ах! Куда же вы постельнейшие? За пиявками! <свист> Эй вы, трепичные племеры, зажгите огонь в вытие Приготовьте мне припарки Но, сеньор, у нас нет больше троп Отличный такое полето Полетай теперь в огонь, негодный обмач Сеньор, пощадите его Полезай в очаг! Я уже пробовала однажды сунуть нос в очаг и только проткнуть дырку. Что за вздор! Как ты мог носом проткнуть в очаге дырку? Потому что очаг и котелок над очагом были нарисованы на куске старого холста. Где ты видел очаг, нарисованный на куске старого холста? Значит, в гаморке старого корло находится потайная. Да. Хорошо, я тебе дарю жизнь, мало того, вот тебе пять золотых, отнеси их папе корло и скажи, чтобы он пуще глаза берег очаг нарисованный на куске старого холста. Он получил денежки, а мы их заверим. Уродичка разболтал, ловко-ловко я узнал. Карабаз-барабаз. Сначала сходим туда и посмотрим, Влезает ли ключик в дверцу? Клюк, ключ, ключ, ключ, ключик, ключик! не в силах поносить ваши грубости гадкий карабасишка барабасишка Моя лучшая кукла Мальвина И ученый Путын I <laughs> Мы нет. Не виноват. Хорошенький, миленький, буратин. Хорошенький буратин. Ро клади денежки отсюда. Клади деньги. Тебе дома да прилежно учиться. e não Держитесь, держитесь! А. Чай выкачивай. Как кошало. А! да-да, поспешим в харчевню трёх и скорей. А! Что? Ага, а. <laughs> а, за мной скорей! Милости проси, пожалуйтесь. румяного поросёночка и доброго вина две больших кружки. У меня внутренности лопаются от злости. Золотой ключик будет у меня в кармане. Негодяи от нас никуда не уйдут. Не уйдут, не уйдут. А ну, хозяин, налей ко мне вина вон из того кувшина, что стоит у бочки. Кувшин у бочки пусть сеньор. Зрёшь, покажи. Покажи, покажи. Там что-то миленькое чернеется. Там что-то... Черненькая белица. Сеньоры, чини мне на язык прострел поясницу. Кушарпу! Тогда ставь его на стол. Мы будем бросать туда кости. Положу вроде на ладонь. Другой ладонью, при <свят> <свят> Мокрое место останется! <свят> Ичка, Ольку, танцевала! На лужной Лужай, тюране нос налево! ног ты хочешь сдирать со стены такую прекрасную картину. We did it! Hey! Hey! Помощь. Это я звал, куратина! На борту! Есть на борту! Принимай! Есть принимай! Нет. Ну, ребята, живо на корабль! Пойдем и мы на карам. <ролевые> полицейский, полицейский, <ролевые> за мной, за мной. За этого мне заплатите 10 тысяч червонцев, не будь я карабас-параман. Вот тебе 10 тысяч червонцев. Получай. <плевые> <плевые> hello when it